with you for some time now i think uh almost half of a year we have uh, been together now okay so, uh, just let me translate and uh, i'm so excited to have you i've been missing you anyway because it's a long time we talked uh, I don't know just now about uh three weeks or one month before we i know Two weeks ago two weeks ago I saw it last week ago <laughs> <laughs> so we'll start this meeting with some um warning to people because there are people who want to, talk, to do autonomy or want to do drive fast or want to do this. this is not done like a final thing we are just doing it for informational purposes only Ага, окей, сейчас момент. Окей, значит, Фредерик говорит, что я хочу начать с Вот Вся информация, которая будет в этом видео, это только для, для информации, для, для, для, познать, для познания. Вот, то есть это не что-то, что мы как бы рекомендуем, что так должны делать все. Я, yes, I have gotten some reaction from people and uh, they're like, oh, do you believe in this thing? Are you, are you crazy? And it's like, oh, this is not possible. Oh, what, what? So this is why we are giving people this warning before we start, but we cannot stop listening to Setlana uh, or anybody in autonomy because somebody is doubting. Но, э, мы люди, которые открыты информации, поэтому мы просто должны получить полную информацию от Сетлера и от кого в автономии или плане жизни или Так что, это имеет смысл. Сначала мы, Фредерик говорит, я, я, э, получил мне, я получил определенные реакции от людей на того, что как ты можешь в это верить? Это невозможно. Ты что, спизнился? Вот, поэтому мы, нам очень нужно. Um, мы, мы очень хотим именно um, передать эту информацию людям для того, чтобы каждый человек потом мог именно послушать и решить для себя. Yes, Frederick. And um, I would want to start with something that is very interesting, because there are so many things we are missing in astronomy because of uh, language barriers. So sometimes we don't get so many things from new people. But let me start with this on. Um, Benefits автономии ага, просто момент, Фредерик он говорит, что очень часто у нас существуют языковые барьеры поэтому ребята, но вы должны mute yourself, потому что у нас background noises я просто сказал, что есть шумы шумы на фоне окей и я забыл, может, повторить, Фредерик, что я yeah, Я говорю, я хочу, чтобы с преимуществ автономии. Что делает автономию уникальной? Что делает автономию лучшей? Что делает автономию супер? Да, да, Окей, Он говорит, что у нас к нам очень часто вся информация не доходит из-за языковых барьеров. Вот, и мне хотелось бы, прежде всего, обсудить тему о том, что делает автономию самым лучшим образом жизни, самым прекрасным образом жизни and i uh, said lana you are going to give me a list but there's something i want us to start with particularly on uh, mosquito bites okay what if if okay i i asked her the question if it's true that Autonomous people don't get beaten by mosquitoes or get, get beaten by very very little. So that's weird, we'll talk about that at this last Ну, давайте я начну с комаров. Я живу в таком месте, где комаров практически нет, поэтому либо их здесь совсем мало, либо они действительно не кусают, это факт. Doesn't have lots of mosquitoes, so it's either they are not there, or if certain amount of them are there, they don't bite in general. No, у меня летом была ситуация так получилось, что я не увидела, не заметила и я ее, получается, зажала на руке, и ей ничего не оставалось, как меня Okay, but in the summer I had the situation when I had a wasp sitting on my arm. And then I squeezed her and it didn't have any choice but to bite me. So, uh, so and I took out this part, you know, that there is this part that was uh, brings into, uh, into the body. So I took it out. And um, 15 minutes later, а то any, any, um, uh, что касаемо автономии я бы наверное хотела побольше развернуть эту тему потому что um, крайне важно не путать голодание и состояние автономии и yeah, в состоянии голодания человек может вылечить какие какие-либо болезни, но чаще всего те болезни, которые которые лежат на поверхности, то есть которые не глубинные, не сильные, не нет такие болезни, которые мешают именно жизни. То есть такие достаточно легкие болезни, голодание способно вылечить и очень хорошо. so by fasting, a person can, can treat different medical conditions, different illnesses, but usually those illnesses are those that are very close to the surface, not really deep. Uh, and um, by fasting, но когда вы входите в состояние автономии, автономия это в первую очередь автономия твоих мыслей, автономия твоей головы. И в состоянии автономии ты можешь пролечить глубинные болезни. И в том числе уже на, на моем опыте есть, у меня есть такой опыт, что а мужчина, который очень длительное время болеет ВИЧ, и у него показатели результатов только снижались, то после входа в автономию, мы с ним делали две практики, два марафона индивидуальных проходил, у него не, не только приостановились, не только перестали ухудшаться анализы, но и получ... появилось но улучшение, и это большая победа. Okay. Not okay but uh, uh when we talk about autonomy you should note that autonomy is the autonomy of your thinking first of all and by entering the autonomous state you can start dealing with different conditions that are that are that are lying really really really deep and treat those conditions for example in my experience i had a, a person Who was, um, who was sick with его and um, his tests or his um, condition got worse and worse and worse but uh, after he entered the autonomous state which included two practices that I did with him um, his, uh, he started getting up started, going up, started to improve. Mm -hmm. когда мы находимся в состоянии автономии, когда мы начинаем прорабатывать и работать с нашей головой, то мы избавляемся от тех недугов, которые очень-очень плотно сидят не только в нашем физическом теле, но и в нашей голове. Это вкратце, чем отличается голодание от автономии. И почему автономия – это прекрасно, потому что ты начинаешь себя чувствовать по-иному, ты можешь излечить свое тело, и ты можешь познать ту информацию, которую не познаешь никогда в обычном состоянии okay so that, that's in short that's in short why uh, about the difference between autonomy and fasting about uh, why autonomous lifestyle is the best basically it's because you can um you can heal yourself on a very very deep level and you can also realize different things that you wouldn't have realized otherwise mm -hmm. If there are any more questions, I am ready to answer. Yeah, in that line, uh, what are other benefits um, of autonomy that uh, you can just uh, maybe when you have fingertips, you can just remember and tell us so that we get, because most of us are um, curious, we have interest, we want to uh, do the same thing like everybody else is doing outside there. И мы need to get all the whole thing. If we get the clear benefits, then we we'll do I think uh, people will be able to live this kind of okay, Shveta, спрашивает, hey, какие есть еще преимущества, вот образа жизни, потому что очень многие люди, очень многие люди хотят получить вот эти преимущества, список преимуществ для того, чтобы помочь им себя мотивировать на образ жизни ну самое большое преимущество это же это конечно же извлечение вашего тела еще okay, есть, преимущество, есть такое преимущество что на автономных днях uh, у тебя очень сокращается сон и um, сокращается до такой степени что ты не спишь каждый день тебе он тебе эта перезагрузка, она уже не настолько важна для твоего тела, для твоей головы. Another benefit is that uh, when you practice autonomous days, you cease to sleep every day. You don't, sleep, you don't need to sleep every day, any, every night anymore, uh, which means this kind of recharge is not needed anymore, as for most of the people. And um, mm, That's another benefit. На автономных днях у тебя замедляется и либо на какой-то период останавливается дыхание. Когда останавливается дыхание, то происходит автоматическое расширение границ твоих познаний. Okay, so um, on autonomous lifestyle, you um, you cease to breathe for some time as well as one of the phenomena, and when you cease to breathe. Then uh, your consciousness or your understanding widens up, and you start realizing many, many new things. ты можешь принимать ту информацию, которая тебе необходима на данный момент, сразу же, как только тебе она понадобилась. То это как минимум очень приятно, и конечно же это очень полезно как для тебя, так и для окружающих. And when you have this ability. Ну, это все базовое, что я вам назвала, а дальше там очень много разных вещей, которые, конечно же, прикрепляются, что ты ты начинаешь быть честен с самим собой, ты начинаешь себя принимать, ты познаешь себя, это очень важно, когда ты познаешь себя, естественно, у тебя твои желания сбываются моментально. Mm -hmm. So, of course, those are basic things. But in general, you start getting to know yourself. And as you, as you uh, proceed in getting to know yourself, your desires become manif manifested uh, faster and faster. Yeah. Mm -hmm. So, uh, more questions. Yeah, but we're still under benefits. I think uh, we will be digging deeper on um, maybe like uh, this thing called telepathy, telephony, where you are able to, to get, you can be thinking about somebody and then suddenly that person appears. Okay. Yeah. Okay. Mm -hmm. Окей, он, он хочет спросить сейчас о таких э, пара, ну, то, паранормальных явлениях, как телепатия, как, э, ну, материали материализация. Вот. Он хочет еще немножко поглубже, как ты сказала. Yes, Frederick. Or, or you sit in some place together with some people and you realize that what you are thinking exactly what somebody else is или например ты сидишь в комнате с людьми that's what was that's exactly what was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 в любом состоянии, да? В ином состоянии, а, да? Когда, когда они, что они, когда они, когда когда они, в они, состоянии они, когда они, когда они, когда они, когда они, когда они, когда они, когда они, когда абсолютно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 И даже если этот человек сам или она сама не осознает, что какие у них намерения, какие у них мысли, вы уже знаете, потому что вы не отдельные. Ну и конечно же, когда ты, когда ты можешь настроиться на то, что тебе нужно, ты можешь спокойно увидеть.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 И если вы знаете, как настроить себя, вы можете видеть, без ваших физических глаз, что происходит практически везде. Хорошо, спасибо. Да, да, света, что еще? Я хотела сказать, что это не не волшебство, это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 in terms of those abilities, how to discover them in themselves. Now, I, I want to go to your journey. You I always remember 14th March up to now. This is a, we are in um, October. This is October 29th. So all this time you have been fully living in autonomy. But at that okay. point, mm, At a point. Okay, maybe, uh, but Frederick, could you please repeat starting from when? From the time uh March 14th. Up to now she's been living full autonomy, but there's a point where she took some little amount of thing. I don't know it was what. There's a point she'll remember, she'll tell us about it. Uh-huh. Mm. Okay, does so автономном образе жизни то есть правда ли это или э, э, вернали это информация и э, был ли у тебя какое нибудь подтверждение пищи жидкости за это время 14 марта я зашла на автономные дни so I started, Потом у меня м, через какое-то время была температура под 43 дня. Я приостановила чистку, съев маленький кусочек арбуза как со, спичеч со спичечный коробок.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 можно сказать, что пососала, и шкурку, и все вот эти внутренности я выплюнула, еще вот такое было у меня. И один раз у меня было, что я откусила грушу, ну и в течение, наверное, часа я ее рассасывала, уловила, что я чувствую какие состояния, и когда она полностью растворилась в ротовой полости, я ее проглотила. Это все, mm -hmm. что я употребляла с этого времени. Being uh conscious of different states that I was experiencing, and when it was completely liquefied, I swallowed it. So those are the only things that uh, I um, consumed since then, since, since the 14th of March. у меня не было. So I didn't have any food. Okay, and uh, so I just wanted to clarify. Asked her if she had any drinks such as water, juices, teas. She said no. now another uh, clarification, or not a clarification, but maybe a question about food. At a point, there was a time that when you were still eating, you had your favorite food, like uh, you, people. Everybody else has their favorite food that they can.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 эти виды еды, к которым ты была привязана в прошлом. сейчас ты находишься на автономном образе жизни, вот, но потом светишь ты видишь, видишь эти вот виды пищи на сегодняшний день. Виды пищи я вижу на сегодняшний день, но ну, это как, как что-то из прошлой жизни. Они, конечно, были, и я их проработала, те, те, те продукты, те вкусы,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 как называется это вещество, которое ты в нос капала? Цикламен. Это как бы медицинское средство или что это такое? Это ядовитый корень растения. А, окей, okay. сейчас, секундочку, я переведу. So, so, she put some drops in her nose of a, of a um, substance, a plant substance called cyclamen, and actually, cyclamen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 А вот глубинные вот эти, которые уже утрамбованы как косточка, uh -huh, уже, uh -huh. они уже вот эта вот слизь, которая как кость утрамбована, она просто так уже не выводится. Uh, okay. so, uh, and what this does is that it uh, dissolves the mucus, but not the regular mucus that we have, the mucus that was uh, solidified into the bones for, for a long time, so this particular substance kind of um, emulsifies it or something like that and then it um, takes it out of the body да это выводит из организма но нужно жидкость и в моем организме видимо жидкости нет не хватило чтобы прочистить это как я поняла и я выпила немножечко полыни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 А, окей, это сейджбрус, сейджбрус. So I took some kind of essence of um, sagebrush um, mixed with water. And um, in addition to those drops. So И ты имеешь в виду, что это тоже было в процессе, вот это это было буквально недели две назад. So yeah, and and this happened about uh, two weeks ago. Mm -hmm. И все, готово к следующему вопросу. Окей, okay, Фредерик, I'm ready for the next question, she says. There are so many, and I think uh, I want you guys go to the chat and uh, we read from there. Да, yeah, есть, the yeah. есть огромное количество вопросов, мы просто пойдем к чату и зачитаем вопросы оттуда. Um, а, окей. На твоем автономном пути был ли у тебя момент, когда ты чувствовала, что то, что я делаю, это неправильно, то есть движение к автономному образу жизни это не для меня?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 И я основные моменты, наверное, проработала в тех своих заходов. А здесь, ну, так как у обычного человека бывают бывает, что и настроения нет, но в этом состоянии ты себя можешь сразу же осознать. А когда ты осознаешь, что у тебя что-то с настроением, плохое настроение, оно растворяется. И ага. ты опять в прекрасном настроении. Отлично. Um So she says, uh, so uh, I did uh, some work on myself during my previous periods. And um, so that's why this time, since the middle of March, I didn't have this those feelings. Um, and but of course, when you even when you live the autonomous lifestyle, you can find yourself not in the best mood,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 This is very with это меня на мысль о настроения. это очень, очень распространенная проблема, особенно в отношении женщин. Do, do, do, do you overcome this now, as a lady now? Do you feel that your mood is balanced? You don't have these swings every now and then or something like that? Okay, ли, ты сейчас что твое настроение сбалансировано, находится в балансе в общем и целом, то есть что там нету таких серьезных взлетов, падений вот, и так далее. Как бы все находится в балансе. В 90% случаев я нахожусь в балансе. In 90% of instances I am in the balance. Вау, wow, вау. Wow. Мы очень рады Это я это для просто впечатление, что для женщин почему-то эм, легче Вести автономный образ жизни, чем для мужчин. Есть ли в этом зевной истины или нет? Ну, наверное, просто <coughs> женщины по природе более разговорчивые. Okay, У меня есть uh, несколько знакомых, несколько человек, которые тоже практикуют, и они мужчины. I have, few, I have few friends who also practice autonomy, and they are men. No, они на публику не вещают, у них такой свой обычный образ жизни, и они не готовы рассказывать это But they are not ready to share these things. They are not broadcasting any of their experience. They are, they are just living their life, doing this autonomous lifestyle. So maybe that's the reason. Okay. I, I thought maybe... How do you call it? Anatomy of man. The way we are created, maybe ladies have more kind of uh, advantage than us. Like, than us yeah, okay. он говорит, потому что я было подумал, что, может быть, с точки зрения, вот, есть какое-то преимущество у девушек, у, у женщин перед парнями. Нет, нет, нет. Мужчины, uh, они заходят, um, они даже, я бы сказала, что заходят легче, потому что у них uh, эмоциональный фон, он более по природе, более спокойный и более степенный. Okay, no, no calmer balanced, you might say things like that okay no. how about идут тоже достаточно бывает что но кто-то их как бы может преодолеть а кто-то выходит okay but they, but nevertheless they also have very very deep processes of cleansing going on on all levels and some people can bear them. But some people can't. So they find themselves out of this lifestyle. Arik, may I ask a question? Just quickly jump in. I don't have much time. Yeah, sure. Is it okay, Frederick? Okay, okay, okay. Yes, Aranka. Oh, thank you. Thank you. Uh, so then, then could you ask, Svetlana, that would be the difference why some people can just barely make it through a nine-day fast because of... The, том, как тело некоторые люди более Окей, это Аранка, эта женщина из она спрашивает, есть ли какая-то связь между легкостью или тяжестью захода на автономные и тем, как тело человека реагирует на голодание, допустим, Допустим, один человек может голодать 9 дней относительно легко, а второй человек может э, столкнуться с какими-то трудностями при 9-дневном голодании. То есть является ли mm -hmm. это показательным, будет ему легко или тяжело на автономном образе жизни? Нет, это ни в коем случае не влияет, потому что я еще раз повторюсь, что автономный образ жизни это в первую очередь проработанная голова. Окей, okay, сейчас секундочку. Но, Ранка, это не связано. Because uh, I want to reiterate that uh, autonomous lifestyle is first of all uh, the cleansing of the head, of the mind. Okay, okay, yes. So the visit of Glover, to the so the uh, so the factor, the main factor here is uh, um, is your the clearing the clearing of your mind and uh, so if, if your mind is clear then uh, it's going to be very easy for you to get into this lifestyle. So you would, uh, Svetlana would say if I can really convince myself and get rid of all my fears then I would just be able to do it from today. Okay, what, значит, let's say если, если, если я буду себя убеждать в том, что я смогу это сделать, я, если, и если я э, успешно себя буду убеждать в том, что я могу это сделать, то я тогда смогу это просто сделать, начиная уже сегодняшнего дня. Ну, здесь, наверное, дело не в убеждениях, а дело в проработке. Вы должны проработать себя. Почему вы считаете, что вы недостойны автономии? Почему okay, вы... By open three silly Okay, so uh, uh, so says uh, yeah, so I think that uh, it is not a matter of persuasion, of self-persuasion. It's the matter of um of clearing, of cleansing of those factors, those inner factors, which say I am not uh I'm not good, I'm not good enough for autonomy. Um yeah, so so that that is the area to work on. So and she says so why so that that's what you have to work on, and um, uh, if you if you if you continuously um, uh, disregard yourself in terms of your eligibility for autonomy, then um, of course it's going be you, you won't be able to do that. But I am so certain that I am able to do it. I'm ready. I want to. And yet the next day I'm falling apart or or I can do it for four or five days and then I'm just like I have uh -huh. no, no energy left. I need to drink some or change change the situation somehow, but I don't know how to change it without consumption. Okay, good. What to do on that fourth day okay. when I'm caving in? What to do? Okay, good. Uh anagon, and I just вот, я, э, я понимаю, что я могу это сделать, то есть, что я достойна этого. Вот, но, но каждый раз, когда я захожу, я могу продержаться 3-4-5 дней, вот, потом начинаются все э, состояния, когда хочется выпить чего-нибудь, или когда разламывает тело, когда э, снижается уровень энергии. Вот, и, и вот, я, я понимаю, что нужно каким-то образом изменить ситуацию. Ну, как, когда все эти вещи начинаются, но я не знаю, как это сделать без потребления. Ну, я хочу сказать, что у Аранки вообще очень хорошие результаты, и она действительно способна идти дальше. Но okay, so, даже... Сейчас, So, first of all, I want to say that Aranka does have very good results, and she can proceed further. Mm -hmm. Ну, она даже mm -hmm. сама не осознает, что она постоянно обнуляет, свои результаты, она постоянно не доверяет сама себе, и okay, именно but, поэтому… Но Юранка, не осознаешься того, что ты постоянно… не имеешь в опыт и именно поэтому ее мозг начинает работать пользу ее тела, но не наоборот. and therefore, your brain starts to work for your body, and not the vice versa. Mm. Okay. Well, I've taken her workshops, and I still don't know how to reverse that process, how to get my body, how to get my brain to work for my body. Окей, okay. но он, она говорит, что вот, несмотря на курсы, которые я сделала с тобой, то я, я до сих пор не знаю, каким образом заставить мой, свой мозг работать на мое тело. Ну, значит, нужно дальше прорабатывать. Ну, я yeah. в любом случае не стою на месте. У меня дальше идут мои какие-то осознания, и каждый курс я постоянно чем-нибудь дорабатываю. Ага, uh -huh. Поэтому... so... Mm -hmm. so so it means it just means that we then we have to proceed further she says in my case i also i'm not uh, staying at one place i always have new realizations and i bring them in my further courses so uh, so usually my future courses they include different different things of other kinds of work mm -hmm. Thank you very much, Svetlana. Um, I definitely um, rewatched the um, workshop lectures. I already did once, and I'm going to do that one more time or more times if I needed to. And um, and I really appreciate her uh, coming forward and sharing because look at those men. Cosmos Mac never got, comes to the English speaking world or or the other guys. I really appreciate the women, Anastasia and Svetlana, to come forward. Thank you. Окей, okay, окей, okay, thank you. Окей, okay, она говорит, что э, большое тебе спасибо за всю эту информацию. Она говорит, что я пересмотрю снова видео, видеозаписи нашего курса. Вот, я уже смотрела их всех один раз, и уже пересмотрела, пересмотрела их один раз, вот и буду еще пересматривать. И большое, огромное тебе спасибо, Светлана и Настя Зелевич, за то, что они именно пришли, приходят к людям uh Aranka, but uh, you mentioned two two men, I, I'm not familiar with them. Could you say it you say again? Cosmos Max or Max Cosmos. Ah, okay, okay. Ah, yeah, okay. Yeah. Yeah. Well, It's, It's got, got workshops in, Mo in Montenegro as well. Lots of workshops. Maratonia. <laughs> Maratoni. Mo mon monotony? Maratoni. No, no, no. Uh how do you guys call workshops Marat Marathony? marathons. Marathons. Marathons, yes. Ah, okay. But Svetlana is plenty for. Just can you tell her that Svetlana is is very, very enough. No, I don't I don't crave the guys. I I love the girls. Okay, because I'm still Max Max Cosmos, but no, this better. The status to the New Thank you. Thank you, Aranka. Since we have so many people on who want to ask you you so much, Aranka for your questions and uh, now there's a question um on um in the chat. I think this is what we really uh, talked about a little. Uh I mean since this is in the uh, Sorry, this is new on YouTube. I mean, since I started, how to overcome the mental crisis? Uh, I mean, since I started fasting or reducing the sleep, I experienced the chaos in my head and depression and something that people may call schizophrenia or something like that. I don't know how to call it. I don't know schizophrenia. Schizophrenia? Hmm. No, schizophrenia. Schizophrenia. Okay, I will. Uh, I will open this. Uh... Он говорит, что он такой вопрос на YouTube, что с тех пор, как я начал паститься и, эм, и делать депривацию сна, то у меня просто очень большая проблема с головой, с мыслями. То есть это, если Фредерик пошел на конту, это даже, я имею в правильно, то это или различных других подобных подобных проблем. Ага. Да. I know this is part of, know this is part of the healing process, but I still struggle with it. Thank you for any advice on it. Вот, и э, он говорит, я знаю, вот этот человек спрашивает, я знаю, что это часть процесса очистки, но мне все эти вещи доставляют много страданий. Так что, если у тебя какие-нибудь предложения по этому поводу, советы? Ну, это в любом случае нужно, во-первых, работать с человеком, а во-вторых, сейчас переведешь, я тебе скажу следующее. Okay, personal work is needed. Someone needs to work with you. Во-вторых, у нашей головы есть только наше тело. И когда тело уже готово растождествиться со своей головой, то есть когда тело уже что ему не нужна вода проблемы на линии, сейчас там то could you please... Мьютер-эстрелла. Окей. Да, Шмета, то есть когда тело уже готово, готово как бы не просто связаться с телом, да? Да, растерститься уже, когда готова с головой, то голова всячески будет устраивать нам мысленные атаки, чтобы этого не делать. Потому что голова, если тело уйдет, от головы, Если оно будет вне зависимости, то голове будет уже не над кем командовать. Поэтому чем дальше мы идем, тем больше до какого-то периода наши мысли начинают нас отдалевать. Другая okay, so And once it happens, once uh, this once uh, this, uh, what, this distinguishing happening or separation happening between the body and the head, I, our head becomes, uh, you could say, more and more crazy. Like it, uh, it brings us more and more different strange thoughts and stuff like that, because it feels that it loses control over the body. Mm -hmm.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 а коже и о ногтях, допустим, допустим, если мы говорим о твоей коже, пользуешься ли кем-нибудь кремами или другими станциями, потому что у тебя же ничего в тело не поступает, ни вода, ни еда, вот. и э, нужно ли тебе принимать специальные усилия для того, чтобы э, ухаживать за волосами, за ногтями, то есть э, именно вот он хочет получить как можно более подробный ответ на этот вопрос. Ну, волосы я мою um, один раз в неделю или один раз в две недели uh, без сульфатными шампунями для кудрявых волос. So Okay. принимаю душ, я uh, из холодной воды, и, как правило, я ничем не ополаскиваюсь, только если, um, когда на велосипеде в какую-нибудь пыльную погоду, когда я чувствую, что у меня uh, много на мне пыли осело, то какими-нибудь легкими гелями uh, бывает, что моюсь, но обязательно в холодной воде. Okay, so, uh,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 Uh, постоянно в водоемах не купалось, может, может быть, медленнее бы росли. Сейчас, но, okay. uh, um... grow okay so many questions now i want to go to people's questions they are in the chat uh, let me finish with the YouTube one then I come to uh, the ones from whatsapp and uh, the ones that we have in our chat now can okay. someone just jump to the autonomy lifestyle without preparation or can we just start juicing and then uh, dry fast and then juicing and then keep adding the days of the dry fast until i'm fully autonomy anyway or eric this is a question that um Okay, let's just ask it that way. How to get into autonomy? Uh, okay, no. Следующий вопрос, вопрос очень такой значительный. Каким образом можно зайти на автономные дни? То допустим, просто увеличиваю увеличиваю своего пасти время своего голодания. Вот. И это как бы моя стратегия перехода на автономию. Ну, это мы говорим о физическом теле. Если мы будем основываться по переходу на автономию на физическое тело, то мы никогда не перейдем. Окей, okay, это очень важно. Uh, so, uh, so she says, the question of this person who is connecting this autonomy transitioning with fasting, it belongs to the realm of physical body. But if we deal with just, just three physical body and different processes in it, we won't be able, we will never be able to transition to autonomy. Mm -hmm. Okay. Uh, I think there are one last more. This is not even for Seta. Uh, This is for a person who is uh, asking about, the, the, those who are in the US, I know this is part of the healing process, but I still struggle with it. The, sorry, sorry, sorry. Are we able to find this uh, nozzle drop uh, uh, easily in the state? The nozzle drop that she was showing, is it uh -huh. common, Is it a common herb or is it uh, harder to find? Ah, okay, so next question is about these капlings, which you to cut in the Которая уже прикрепилась к косточкам. Э, можно ли найти это в свободном доступе где-нибудь в интернете? Или это можно как-то да, по-другому да, достать? Да, в свободном доступе в интернете. Yeah, есть э... на водной основе, есть на водной. Есть, есть на водной, есть еще на кой? На масляной. Я я you can find it on the internet. And uh, you can find it based on oils. Uh, or based on water это в принципе все равно все равно uh, у тебя допустим водные или масляные? у меня водные но их нужно очень разбавлять то есть uh, буквально одна капелька на 20-25 капель воды A, little, a very very little quantity and mix it with, with large quantity of water for example take one drop of this tincture or this solution and mix it with a yeah so one drop of this mixed with the 20 to 25 drops of water вам в чат скинули ссылку uh, на, uh, на эти капли. Yeah, chat, right now you have a link, where you can find those drops. Их употребляют только через, нос, да? только через нос, Только через нос, только через нос. Это you, uh, ядовитое растение. Yeah, you only you only uh, consume it through your nose, because it's a, it's a plant. Окей, мы идем к чату, и я с Ревитал. Ревитал задает вопрос, что автономные люди живут дольше, потому что у них нет токсинов или болезней в организме?" Окей, вопрос от из Израиля. Можно ли сказать, что автономные люди живут дольше, Токсина, в Я пока не могу на этот вопрос ответить. Спросите меня лет через сто. I cannot uh, answer you right now. You have to ask me in about a hundred years. <laughs> yeah, and that what we are also wondering. Because now we ask вы who is your, what the people that you are eliminating, those people you are imitating, those people you are going after have lived without food for this long where do we get this inspiration from that is now where, where we are also stuck because it, uh, a lot of research has not been done on this area maybe some things have been done about fasting maybe water fast dry fast and using all those other things but this area of autonomy is <coughs> a totally, totally new thing especially um, if we focus on autonomy the way it is so that's the question i also have personally We don't know the future. We don't know the future. So how do you just go into this without uh, knowing exactly what you're going okay, Окей, какие люди являются для тебя примерами жизни, то есть, допустим, люди, которые находятся на этом образе жизни уже время, которые дают тебе воодушевление.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 Сейчас, okay, одну секундочку, подожди. So, so she says that uh, um, what, what, uh, uh, what pushes me uh, forward is that uh, I always experience new states of my body. And, uh, and actually those states, they propel me forward. Да, а, Если на кого-то равняться, то нет, но мне очень приятно.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 а что в отношении твоих сыновьям? Как они связаны с сыновьей? Сколько им лет? Сыновьям у меня 9 и 14 лет. У нас дома нет культа еды, они 70% на сырой пище. Сколько? 70%? 70% сырой пищи. И они четко понимают, что если у них какое-нибудь недомогание, то они самостоятельно убирают еду и жидкость.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 and also they really like to join me in my sleep uh, deprivation processes and uh, we uh, go and uh, have a treat with them during the night okay okay okay, okay. thank you so um I, i have so there are so many other questions here and i go to the next one uh-huh um uh, This is like just a reading, and it's also a question. Basically, you reach your full potential and have a better quality of life and a longer life because you are totally clean and there are no obstacles to hold you back. That is a continuation of what you have just answered. How long do autonomous live? This one has been also answered. Has it been handled? No. That's yeah, yeah, yeah, yeah. Like, yeah. We don't know how long they live. Yeah. That's yeah. what I said. Okay. So somebody said here, yeah, this is incredible. Thanks so much for the opportunity of hearing and your great stories, at lana For how long have you been working towards this lifestyle? From the uh -huh. moment you started, do um, I read the whole thing or I stop at a point? I'm I just sorry, I, I I didn't get the last sentence. Can you repeat that? The, the, the whole thing. For how long have you been working towards yeah. this lifestyle? Uh -huh. From the From the moment you started testing with fasting and eating less and less until now. For how long is that period? А, okay. э, вот он говорит, ну, человек говорит, прежде всего, огромное тебе спасибо за эту информацию, это очень И он спрашивает, сколько времени у тебя занял, э, занял свой путь в автономию? То есть с самых, самых начальных этапов, когда ты начала только пробовать, допустим, уменьшить количество еды или еще что-нибудь, то именно твоей, эм, твоей, ну, твоей способности именно заходить на долгие периоды экономии. А, ну, восемь лет назад я перешла на сыроедное питание, и три года назад э, я перешла в практику шести дней. Три года okay. мне это заняло.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 I have more questions now. We go to the ones that came from the from the WhatsApp. Here, the first one: What is the importance of the environment in the sense of geography and nature for this lifestyle? Okay, znaczyte, mypychom voprosom s WhatsAppa. Pierwszy vopros nas zezwoził tak: Jeląjęcze ważne miłe? Czym jeląjęcze ważność srednie? Jakusajsi srednie człowieka? Допустим, природной среды, вообще среды, в которой человек живет, для автономного образа жизни. Ну, это, наверное, не, я бы сказала, не важно, а это желательно. Желательно находиться в том климате, в той среде, которая будет приятна вам. Это будет честно по отношению к самому себе, и вы в этом смысле не будете себя ломать, переламывать. It is desirable to find yourself uh, to live in, the, uh, in the climatic zone, climatic environment, where really like, because this way you become really, you, um, you get really honest towards yourself, and you don't need to uh, kind of break yourself in order to Next, the next question is, uh, uh, no, this one is from the chat. How about the vaccine, the job with autonomy? Okay, um next question uh, uh, is now, uh, ну, в общем-то, все, что связано с этой темой, к этой темой. Ну, тему вакцинации я вообще не касаюсь, потому что все, что связано с вакцинами, это политика. А политику okay. я не озвучиваю. Okay, so she says I'm not touching those things that that are related to vaccines because um, vaccines are, yeah, are politics, and uh, I, I do not, don't want to get into politics and to talk about it. Спасибо, нет проблем. Но я просто хочу узнать, если кто-то принимает это, когда вы живете в такой жизни, если есть эффект, или если тело может просто принимать это, или что-то такое. Не принимать это или не принимать это, но если кто-то вакцинировал или вакцинировал. я понимаю тебя, не будем сейчас на тему, стоит вакцинироваться не стоит. Просто, допустим, вот, если, если, если есть человек, который живет автономным образом жизни, вот, если он вакцинировался на автономном, на автономном образе жизни, то пострадает ли он от этого или, или это просто выйдет из его тела и его тело очистится? То есть, как по-твоему, если у тебя есть какие-то мысли? Я полностью уверена, что наше тело выведет все, что ему не нужно из нашего организма. Я абсолютно уверена, что наш тело will get rid of everything that it doesn't need from our organism. That is enough. Thank you. <laughs> we, don't, <of> <laughs> we don't need more explanation than that. Now, yeah. the next question from our WhatsApp. If I would ask you, what do you put in your body? How would you describe it? I don't understand the question, Eric. Maybe, uh, maybe maybe they talk about prana, about energy. If she if she has any, but uh, but it's better that this this particular guy gets gets and asks like to clarify exactly what they need. Yeah, yeah then yeah. let me go to the next question. Do you think people with chronic uh, health issues can realize this lifestyle? Okay, uh, what, okay. Celloshiva Pras, celloshiva Pras, do I do I Люди с хроническими болезнями могут uh, зайти на автономию? Да, могут. У меня сегодня был эфир uh, с женщиной, которая 72 года, и она без желчного пузыря. Okay, она... so, uh, um, сейчас, за uh, одну секунду, чту. Да, да, они могут. Сегодня у меня есть программа на интернете, где-то на радио, на интернете, с женщинами who is uh, beyond 70 and uh, she doesn't have um i'm just um it's not bladder but um let let me um let me check how they say it in english just a moment if you have uh, if there are any any other russian speakers because а, галбладер, галбладер, so she doesn't have a gold-bladder. Okay. Да, что, что, если это делать очень деликатно и очень экологично, то я думаю, что 90 людей могут спокойно заходить на сухие дни. Okay, and if we do it in a delicate way, in a gradual way then I think that, that about 90 percent of people can start practicing this lifestyle okay next question are you able to hear me? yeah yeah sure sure good now uh, this is about what do you mean by serving people uh, serving other people that's this is question four by, by say saving other people serving serving service подразумеваешь под служением другим людям? Вот такой вот Служение другим людям — это служение самому себе. Если ты будешь абсолютно открытый, абсолютно честный и любящий самого себя, ты только в этом состоянии можешь передать другому иному это состояние. So if you are completely open with yourself, completely loving towards yourself, then uh, only then you can transmit this particular state to other people as well and help them. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. uh, I have a this is next one. What are Have you experienced weaknesses, weight loss, discomfort? How did you face them? спрашивает, какие были uh, основ, основные физические изменения, которые, ты, um, uh, которые, которые у тебя были при твоем переходе. То есть, uh, были такие вещи, как слабость. Как, uh, so, it was weakness. What else? Да, конечно. Нет, нет, нет, нет, сейчас, ну секунду, там слабости еще несколько вещей. So, what other things except for weakness? Фредерик? Окей, ну да, то есть какие, какие изменения были там? Были периоды слабости и, и другие изменения, все, которые были просто победить были слабости были uh, мышечные боли были судороги были и головные боли uh, была uh, сильная худоба все это было все это я проходила конечно okay, я yeah, This phenomena when your muscles starts squeezing I, did, I forgot how to call it in English uh, um, yeah when, when you have pain a sudden pain in your muscles because of the because of the squeezing of the muscle etc so i I did have all those phenomena so my my my hair would fall out my uh, nails would break. So all, yeah. So I did, I did experience all those phenomena. Okay. Now uh -huh. uh, that same Вот, yeah. right, right. И uh, следующая часть этого вопроса, как ты принимала все эти вещи, которые случались? Как, есть, как, как, какой был твой внутренний настрой? Ну. No. Я, я, наверное, как-то это более-менее спокойно принимала. Волосы, ногти, худобу. Но когда были слабости и боли, с этим было сложнее, конечно. Okay, so I... Uh, there, there, there were things that I received quite well, such as weight loss, such as... Uh, uh, what happened to my hair, my uh, nails. But uh, when it got to... Uh, when it got to pains and weaknesses, then uh, it was more difficult for me. Mm -hmm. Okay, so we go to the next one. Um, somebody has said here, great shot Frederick, as <laughs> he has told me not to forget to read it. <laughs> what is the name of the drop has been given? Uh, what inspired you to start this journey? I'm, I'm sorry, Frederick. So, what is the question exactly? What inspired you to start this journey? And I think it was already handled. Okay. But, better, no? mm. but, but I didn't get again. What is? Inspired. Значит, вопрос том, uh, человек спрашивает, что тебя воодушевило на начало этого пути автономного. У меня не было выбора. Я болела. И uh, при каждом приеме пищи у меня не работала диафрагма, и я задыхалась. Я okay, астматик... So, uh, астматик, и 30 лет у меня была гормональная терапия. Мне врачи уже сказали, что еще месяц-два и у меня в быстрой степени разовьется рак, потому что организм больше гормонов не выдержит. Okay, and the uh, doctors told me that uh, a few more months, one or two more months, and I will have cancer because my body will not survive more hormones. Wow. Mm -hmm. Well, Santana, this is now like the heart of the whole thing here today. Because we have, uh, we have this issue that we just learned that those people are under hormonal therapy for more than five years, Helping them with the medical dry fast is taking longer or not easy. Okay, just just a moment. Uh, uh, what I'm going what you said can be called the heart of our because recently explained that people who are hormonal therapy for more than 5 years very difficult to help with medical Uh -huh. But but you're here saying you are using homolon therapy. I don't know it's for which one, was it insulin or what? Uh, what, what, was it? what, uh, what on the very um, uh -huh. So those are the hormones. Uh, okay. And uh this was to help you with your asthma, uh, asthmatic condition, is that right? Это было тебе чтобы помочь тебе с э, астмой, да? Да, да, конечно. Да, yes, да, yes, sure. uh, the doctor said, okay, this is over. Yet you, for you, you chose this path, and now you do still depend on these anyway. okay, well, и он говорит, что, что ты типа, молодец, что ты как бы, выбрала этот путь. И он спрашивает, эм, эм, есть ли у тебя до сих пор Какая либо зависимость от этих препаратов? Нет, я, я три от этих препаратов я ушла уже, но больше года назад это точно. Okay, so I, uh, I got rid of those uh, medications uh, uh, for sure more than a year ago. Wow, wow. Uh -huh. So this book, this is what you should, uh, I think, uh, uh, it's from your side что мы можем сказать всем остальным, кто борется с такой состоянием, что есть надежда и что человек может быть помоган. И, Эрик, это, извините, просто, просто, да, то, то, то, то что вы говорите, это, это, конечно, очень важная информация, потому что для очень многих людей, которые находятся на гормональной терапии, они, как бы, они поймут, что есть надежда. Yes. А, и, and, и, and, и, and... Але, she talked about a person with AIDS, who she was able to help. Was, is that true? Is that clear that this person got well, and uh, the person? Okay. Got, uh, okay. он, он спрашивает, в начале нашей встречи. Вот, то есть, правда ли это, что ты ему помогла до, э, до э, его полного выздоровления или это было просто частичное выздоровление? Как это было в его случае? Это еще не полное выздоровление. Мы еще пойдем на следующий uh, этап с ним на девять дней. И uh, на следующий этап пойдем.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 And it, it is his first improvement in many many years. Ah, mm -hmm. thank you, thank you, and we hope that we hope the person will recover well because. But yeah, but sure, this. but but sure, especially mm -hmm. to, uh, try to it. been yeah, okay. assured now, and then that this with the dry fasting it helps with people people with that kind of condition now. We go to the next uh, question. Why you a Brazilian when you are in your pregnancy? <laughs> But uh, <laughs> ah, ah okay. Uh, okay. Instead of Brazilian, I will be. I will just ask her about autonomous because they often don't use this term. So, okay, yeah. um, um okay, следующий <inaudible> конечно не конечно нет потому что ты говоришь три года назад начала да самое что интересное что на второй беременности когда я хотела зайти на сыроедное питание меня отговорили родственники но видимо я настолько этого хотела что получилось так что первый триместр три с половиной месяца со второй беременностью я ничего не могла ни есть ни пить вообще Вау. То есть, в течение первое три месяца, да? Да. А, окей, но она говорит, что, но, но, но, но, но, но, но, но, но, но, но, но, но, но, но, но, но, но, но, но, но, this но, но, но, that so но, но, но, но, но, но, но, но, но, но, но, но, но, но, но, но, но, но, I really really wanted to, uh, to become a raw foodist. but uh, my family members my relatives they started to discourage me uh, and as a result I find, I found myself not able to eat or drink anything for the first three я тогда ничего не знала об автономии, и так получилось, что как раз первый триместр это когда полностью формируется ребенок, и у меня получилось, что он у меня сформировался на абсолютной автономии. I didn't know anything about autonomy, but the first, the first three months, the first trimester is the time when So uh, in my case, my second son was completely formed on the autonomous lifestyle. Ребенок родился абсолютным амбидекстером. Это тот человек, у которого и и одинаково на Okay, so he and he when he got born, uh, he got born what is called как называется на term? это Это когда ребенок может и правой, и левой рукой делать одинаковые вещи, например, рисовать so and it uh, itself in the fact, then that for example this child can uh, draw with his or her left uh, left arm То есть рисовать правой левой рукой что еще Он может uh, и правой левой рукой одновременно рисовать картину. Uh -huh, so and they, they can do it in, at the same time with both hands. Good. Mm -hmm. I I I have two more questions that we opened for people online now. Those who are just here with us in the Zoom and want to ask questions directly to our tela anything before we can close because now we have we are about to wrap it up now. So this is this is a full question that somebody wanted me to ask. Mm, I am curious to hear more about your routine. How would a typical week look like? Are you constantly fasting and depriving, uh, depriving yourself of sleep, or как вопрос Она спрашивает или он спрашивает, образом выглядит твоя недельная занятость недельный образ жизни. Обычная неделя. И потом он спрашивает или она, ты постоянно голодаешь, и постоянно дегривируешь сон, или ты только этим занимаешься иногда? Uh, вот так вот у меня расписан график. Окей, okay, so uh -huh. um, Марафоны, консультации, и... Um... Там марафоны, консультации, встречи, очень много, очень много у меня общения. И у меня практически нет свободного времени, чтобы там, ну, чтобы что-то делать такое, что мне неприятно или не хочется. Окей, okay, so я не голодаю, просто я выбираю другой образ жизни, и на сегодняшний день в моем образе жизни нет еды, она мне не интересна. Okay, not fasting, I'm just choosing a different lifestyle without food. And for now I don't have any food in my life, because I'm not interested in that. постоянно это Это как мой организм будет действовать. Но я сплю очень мало, и бывает, что не сплю четыре, пять, максимум десять дней. А бывает, что сплю, например, два часа, но это не сразу два часа, как правило, а минут по двадцать, по тридцать uh -huh. в течение дня или в течение двух дней. Yeah, so in I, uh, body, but, I, but in general, I, I sleep very little. For example, I might sleep. I might not sleep up to 10 days, and when I do sleep, it might be two hours. But those two hours are usually not in sequence, not not like without stopping two hours in one piece. But so, but for the last minute, yeah. For for for maximum. Yeah. yeah, but it is. Не проваливаюсь в глубокий сон. У ah, меня okay. только поверхностный. А, ah, окей. Okay. So and so I divided into chunks of like 20 minutes, 40 minutes, in order not to not to sink into deep sleep. So my uh, my sleep is uh, pretty shallow anyway. одного человека. Они вместе. for one person. They are together. Я делал какое-то время девять дней тройфаст и у меня образовался тройфаст и образовался тройфаст и образовался что и образовался тройфаст и образовался тройфаст и образовался тройфаст и и образовался тройфаст и Произошла затычка в одном сосуде, я не помню просто русское слово для этого, ну, как бы что, mm -hmm. закупорка, я думаю, закупорка это называется, э, вот, это один вопрос. А второй вопрос, э, что ты думаешь по поводу уринотерапии? Ну, э, по поводу уринотерапии, я думаю, что если из, из нашего организма что-то выходит, то это должно выйти это не должно попадать внутрь обратно. Это уже отходный материал. А okay, то, but что... But то, что касаемо, um, то, что отошел тромп, это действительно бывает. И именно поэтому в марафонах я очень очень четко ребят веду и рассказываю им, что нужно делать, чтобы таких ситуаций у нас не происходило yes and we are having another retreat with setlana this coming month okay In In november. November. so we are going to give you all the other details but uh we have uh, tentatively uh, suggested for this date from 5th to 11th november that will be well, да, это будет неделя, наверное, это по Я fifth to eleventh наверное, с пятого по 11 ноября, вот I will have other other details for the rest, because there will be It's like the whole of November, Setlana will be here with us to help us with any other things we know. We always know how retreats so they go for very uh, they go marathon, we call them marathon. They are consistent like that. So anybody else wants to get information about retreat, about where we are gonna we are organizing for the month of November before the year ends. And I think this is the last we are doing with her this year. Okay, no, we're gonna go to Nashap. Вот, и если кто-нибудь хочет еще получить информацию, то пускай они обращаются к нему. Я бы хотела сказать, что у него есть мои контакты, пусть тогда как пишет, и мы с ним обговорим даты уже непосредственно, когда и время. Да, So please write to me, and we will discuss the dates, the times, etc. Yeah, yeah. Thank you. Otherwise, Eric, my questions are the questions that were written are over. I don't think if I've left any. Okay. Maybe the people who want to ask questions directly here. I okay. was only giving, them, yeah, the because she has talked about her, her marathon retreats. That's what. Yeah. That's yeah. Sure. I, sure. Yeah, yeah. Yeah, yeah, exactly sure okay okay so, so if anybody has a question now in yes. the meeting here yeah. open up please uh, and talk for... i asked something but i, I don't I, i don't i didn't get an answer that um can you develop um Uh, paranormal abilities and experience spiritual experiences like reading other people's thoughts without being fully autonomous just clearing your mind uh, by being raw vegan or fruitarian do you have okay. to be fully uh fully off of food in order to reach your full potential ah, okay okay um, значит, это, Такие способности, как чтение мыслей и разные другие паранормальные способности без, без того, чтобы находиться на 100% на автономии, то есть путем работы со своими мыслями, путем перехода на сроедение и разными другими методами, которые не включают в себя 100% автономию. Да, конечно, это можно развить, потому что это есть в каждом из нас. Да, yes, sure, sure, Because uh, those skills are inherent in a, in each one of us. Okay, just uh, just to clear your brain from toxins and not be fully autonomous. But um, and another thing I wanted to say that when I was pregnant, I also uh, didn't want to eat, but of course I forced myself to eat because uh, you, you can't она хочет поделиться опытом своим, тоже в отношении беременности, она говорит, да я была беременна, мне тоже не хотелось есть, но в моем случае я заставляла себя есть, потому что основная идея, которая витала в воздухе, была, что невозможно при беременности ничего не есть, вот, но сейчас, сейчас, когда я слушаю, я слушаю все эти идеи, действительно, меня, помогает мне изменить свое сознание. Uh -huh. Maybe I should have uh, gone with it, but of course, I, I didn't believe that it is possible, and myself to eat, and I would vomit and to eat and... Uh -huh. Да, мне говорят, нужно было просто слушать эти, э, слушать, что мое тело мне говорило, вот, Но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 some specific details uh, on preventing clots while on dry fast. Mm -hmm. эм, э, вопрос вопрос ещё, а как ты назвала это, вот, то, что, то, что я назвала закупоркой, которая я нашла, как это по-русски называется? Тромб. А, тромб, да, в отношении тромба. Эм, можешь, можешь ли ты дать какой-нибудь приятный совет э, именно на, на данный момент э, по поводу, по поводу вот этой вот темы э, при голодании, при автономии? Ну, во-первых, когда просыпаетесь, нужно очень-очень сильно потянуться, как в детстве, чтобы аж искры из глаз, как говорится, посыпались. И так okay. три раза. Okay, so, uh, когда мы подтягиваемся, у нас все uh, венки, все капиллярчики, все сухожилия растягиваются, а потом обратно свою естественную форму принимают. И за счет этого у нас запускается Лимфатическая система и кровь у нас немножечко разжижается и начинает циркулировать быстрее по uh, потренированным тренированным венкам. Okay, и после этого нужно будет минутки-две походить на пяточках. Когда мы ходим на пяточках, то, во-первых, чтобы не упасть, наше тело максимально сконцентрировано. И во-вторых, когда мы ходим на пяточках, у нас получается естественная вибрация по всему телу. The, the thing, heels, vibration, vibration И за счет этого... Наши органы все встают на место, которые опустились с возрастом, либо по ряду других причин. И за счет того, что органы встают на свое место, то тогда уже пережима в венах нет и тромбы не образовываются. Вот два самых обычных упражнения. So, those are two very simple exercises. But they are very effective, very useful. Can I ask something? Can you hear me? Yeah, yeah, Go ahead. I can hear you. Oh, hi. Um, would would yoga or any kind of stretching help also? I mean, it, it seems to me that... Um, svetlana is talking about stretching and moving your body um, so the the the so lymph and blood circulation is regulated and improved does it make sense uh, yeah no i don't know if i don't so lymph and blood circulations right Лимфатический и, и, и кровь регулируется и лимф регулируется. Йогой, обычные растяжки или эм, за, заниматься тоже можно, правильно? Я ну, поняла. тоже можно, да. Просто я йога не занимаюсь, но ходьба на пяточках она ничем не, замени, не заменится, даже не планкой, ни а, какими-то вибрационными иными упражнениями. Это иное а, упражнение, которое пяточки они дают именно ту плотность ту подушечку, которая рассчитана только на наш вес. Okay, so she says yes, yoga might help. she says, I not doing yoga myself, but it might help. But uh, this exercise of walking on the heels, nothing can replace it, because it creates those vibrations that are specifically matched with our weight. So no, no other kind of uh, might them. Walking in the heels, walking with your heels. No, on, heels. on, on your heels, yeah, on, on, on your, your, your heels. heels. Yes, and uh, there's another question here. Are there specific stretches to be done? Would she show uh, for examples? Okay, uh, <laughs> stretches, stretches <laughs> for what? You mean on, on the autonomous lifestyle or for what? Just from what she has been talking about, stretching like that and all that. Are there specific ones that... Ah, okay. uh, Окей, okay, значит человек еще спрашивает, есть ли еще какие-нибудь растяжки, которые ты могла бы порекомендовать в общем, то есть в общем для жизни, то есть нет каких-то проблем. Арик, это правильно. Для лодок лодок. А, окей, окей. Нет, yeah. нет, значит вопрос заключается в том, есть ли еще какие-то растяжки для того, чтобы предотвратить тромбы. Но их очень много, и я их даю на марафоне, потому что если мы сейчас на них будем их показывать, то это будет очень долго. А у меня, к сожалению, через пять минут начинается марафон. Ah, okay, я с okay. вами. Yeah, okay. So she says that uh, yeah, there are lots of stretches like that, and I, I give them throughout my retreats, but uh, it, it would take us a long, long time if we talked about them now but uh, in my case, in five minutes, I have a marathon. I'm leading the group. Okay, okay. And uh, I think um, for me, if there's something, nothing else, movement, the earth is in constant movement. Movement is life for us. Our hearts have to move. If they stop move, we are not here. So all these things we're talking about, Whether we live dry fasting, whether we live autonomous lifestyle, whether we live what, we have to be in movement. And that's why I like this part of stretching. This part of our system. So let's just be active physically, uh -huh. mentally, stretching, stretching, stretching. Otherwise, thank you so much, Setlana, for coming. Thank you, everybody who has come in. And we are going to have Setlana soon. You people will contact me. I'm going to leave my details here for the for those who want to do the retreat or the marathon with her. And everything okay. else we're going to handle. Thank you. Окей, но ну он, он как бы сказал заключительную фразу, что э, его больше всего привлекает идея движения, то есть постоянного движения. Все вот эти вот растяжки и другие виды движения. То есть постоянное движение, потому что без движения нет жизни. И он говорит, большое тебе спасибо, Светлана, Мы сообщим людям все детали о твоем марафоне э, в ближайшем будущем. Вот. Ну и он сказал, как, как с ним можно для того, чтобы узнать эту информацию. Вот, он говорит огромное-огромное тебе огромное спасибо. Спасибо вам, что пригласили. Thank you very much for inviting me. А, а где вы живете, Светлана? Uh, в Краснодарском крае, город Гулькевичи. О, oh, я там была, наверное. У меня бабушка жила uh, в Удобный, в Отрадненском районе, и я в Краснодар ездила, и в um, Краснодарском крае была. Давно-давно. Okay, so the, the question was, in the area of the city called krasnodar in russia okay guys thank you thank you nice shirt, frederick. very nice shirt thank you oh, <laughs> uh, thank you, okay. thank you. And, uh, you're most welcome thank you eric for the wonderful translation as always uh thank you and you're most thank welcome you it's my, it's my pleasure thank you frederick bye bye